Добро пожаловать, ребят, на 20 и предпоследний этап Формулы-1 на награм при Бразилии. Что же, сезон у нас подходит, постепенно, к концу. Уже известен чемпион мира, уже известен Кубок конструкторов, кто выиграл. В данном случае это был Мерседес или Юрис, ну, кто другого-то ожидал. Но у нас продолжается до сих пор борьба за второе место в личном зачете между мной и Леклером. На данный момент Леклер немного вырвался вперед, но... В принципе, я могу еще его догнать спокойно и спокойно занять второе место. Тут все будет зависеть еще, в как у нас пройдет гонка в Бразилии и в Абу-Даби. Так что будем смотреть, что у нас из этого получится. По квалификации все происходило не самым лучшим образом поначалу, но в принципе в третьем сегменте все-таки смог показать очень и очень хороший круг и спокойно занять пол позишн. И в принципе Бразилии никогда мне особо легко так не давалось, но тут вот прям... Кое-как я смог все таки ее осилить и побороть. Леклер у нас будет стартовать на четвертом месте, а между нами будет два Мерседеса, что, в принципе, интересно. Ну, посмотрим, смогут ли Мерседесы хоть как-то прорваться и, опять же, как у них сложится гонка. Бразилия достаточно техническая трасса у нас, и в ней как раз наши модификации на аэродинамику будут неплохо себя проявлять. Конечно, тут еще и немаловажный факт это шасси, поскольку здесь очень большой износ. Но опять же, какой то подряд я попадаю удачно в настройки, и поэтому износ у меня недостаточно большой, и при этом можно спокойно идти на стратегию в один пистоп, и даже можно будет пробовать софт medium стратегию, если повезет. Ну, так у нас всегда доступна стратегия в софт hard Но, надеюсь, все-таки у нас будет мягкий состав шин, поскольку будет больше скорости за счет этого в поворотах, и проще можно будет выиграть этап. Также, вспоминая Кубок Конструкторов, мы еще боремся с Феррари за второе место, но, к сожалению, очков-то надо слишком много набрать, и надо, чтобы Феррари сходили с дистанции, либо не заезжали в очки. Но, в теории, опять же, мы можем выиграть Кубок Конструкторов, тут уже как повезет. У нас Феттель стартует в конце первой десятки, а Александр Албан стартует вообще в конце из-за штрафа. Ну, в принципе, как обычно, все берут штрафы. Он Рикер даже на 50 позиций набрал, Албан набрался на 45 позиций. Ну, в принципе, неудивительно. По стратегии один пидстоп, и у нас есть возможность использовать стратегию софт Medium. И посмотрим, сможет ли у нас дожить вообще, в принципе, резина до нашего пидстопа. И переходим к старту. Газ на красные огни, я устремляюсь к первому повороту, старт у меня был неплохим, У меня никто не атакует сразу же. Эклер у нас тут же проходит ботаться и пытается еще по внешней траектории пройти меня, но у него это не получается. Но дальше у нас идет прямая, у него будет слип стрим от меня и скорее всего он меня попытается атаковать. В принципе, что он и делает, пытается меня обойти слева, я смещаюсь чуть, чуть лево, но очень сильно сместился и чуть... Чуть не убил Леклера, но повезло, что все обошлось. Но опять же, борьба с Леклером наша еще впереди. Собственно, старт с ТВ-камеры, как у нас Леклер отлично стартовал и сразу же в первом повороте прошел Ботоса. Опять же, благодаря тому, что Льюис получил штраф в виде пяти позиций на стартовой решетки из-за замены элемента, скорее всего, он получил возможность атаковать только Ботоса и, по сути, уже был я перед ним. Также позади нас развернулся в между Ботасом и Херстаппином, которые боролись за третью позицию. Ну и, собственно, да, вот тот момент, как Леклера понесло, конечно, повезло то, что позади Ботас был достаточно далеко, чтобы въехать в Леклера, и поэтому ему повезло то, что Леклер никому ничего не сломал, ну и сам Леклер не разбился по кого-либо, как это, в принципе, могло быть. Потом Леклер на следующем кругу уже сделал то, что хотел, именно попытался обойти меня. Залетел он в четвертом повороте просто дайв бомбом, во внутреннюю часть его и, соответственно, смог меня пройти еще при этом заблокировал колеса. Помимо этого, также еще и Ботас меня хотел обойти, но Ботас умудрился еще и сломать переднее антикрыло об Леклера, залетая во внутреннюю часть поворота. Ну и что же, теперь мне оставалось бороться уже с Леклером, ну а Ботас постепенно начал сдерживать позади себя основную часть пилотона, благодаря чему нам никто с Леклером особо не мешал в нашей же командной борьбе за вторую позицию в личном зачете. Конечно, позади переспытался пытался обойти Ботоса, воспользовавшись его проблемами с передним антикрылом. И в конце второго сектора он все-таки смог обойти Ботоса, за счет чего он также смог оторваться от основного пилотона, как мы с Леклером. Что же до нас с Леклером, мы боролись, точнее я ехал за Леклером пару кругов, и на четвертом кругу уже был достаточно близок к нему. И решил все-таки сделать то же самое того, что сделал на меня Леклер, но чуть и раньше, конечно же, я успел его опередить до поворота, но бок о бок мы начали с ним идти и по итогу я да, все-таки вырвал себе первую свою позицию. И Леклер уже пытался тут же меня где-то обойти, но возможности на контр так у него не было. Позади постепенно Ботаса уже все обходили, собственно Льюис пытался обойти вместе с Ферстапиным Ботаса. Ферстапин по внешней траектории все-таки смог обойти Ботаса и сразу же обошел и Льюиса. Льюис повезло меньше, он только смог поравняться с Ботасом и уже на выходе напрямую... Смог таки его обойти. Но для Ферстаппина была плохая новость. Дальше шла у нас прямая с ДРС. И Льюис был позади Ферстаппина, за счет чего был ДРС у Льюиса. И Ферстаппин после этого еще умудряется накосячить на торможении. И по итогу теряет сразу же три позиции вместо одной приобретенной. Даже еще и Макларен успел опередить, и того уже четыре позиции. Но благо Ферстаппин остался бок о бок с Маклареном. И смог еще побороться за эту самую позицию. Вперед Боттеса также еще успел прошмыгнуть Феттель, который пытался бороться уже и с Хэмилтоном за четвертую позицию. Ферстаппин достаточно долго воевал с Маклареном, и уже ближе к середине второго сектора все-таки смог его одолеть. Феттель на том же кругу стал уже атаковать Льюиса на старт-финишной прямой, и у него это спокойно вышло. Он вышел на четвертую позицию и отправился в погоню за Пересом. Собственно, на восьмом кругу у нас с Леклером произошла некая авария небольшая. Он меня проходит в первом повороте, блокирует передние покрышки. Я пытался перекрестить траекторию, но по итогу что-то пошло не так. И я просто отправил Леклера в отбойник. Ну, тем самым я гарантировал первое место, как бы, но все-таки развернул своего, как бы, напарника. Которым я, как бы, его не считаю. После этого меня тут же начинает атаковать уже Перес, который нашел позади и выходит тем самым на первую позицию, поскольку я еще повлился переднее антикрыло. Что же в этот момент происходило у Ликлера? Он пропустил Переса и Феттеля, но после немного отъехал назад и почему-то встал. Вот решил встать стеной и в него врезались оба Мерседеса. Льюи сразу же потерял переднее антикрыло. Вальтере половину переднего антикрыла. Как итог: двое сдерживали весь платон позади себя. У Ликлера также были повреждения. И эта троица у нас поехала на пит-стоп. Соответственно, стратегия у трех этих болидов уже меняется на два пит-стопа, что крайне невыгодно на этой трассе, поскольку все идут на стратегию в один пит-стоп. Также, я, Перес и Феттель имели большое преимущество по отношению к основному пилотону, соответственно, никто нам не мешал в нашей борьбе. Я же пытался еще кое-как воевать своим передним поврежденным антикрылом, но выходило это не очень хорошо Перес я попытался атаковать, ничего не вышло. Из-за этого я подпустил себе ближе еще и Феттеля, Также из борьбы с Пересом, никого из нас не было открытого крыла. И из-за этого, соответственно, фетталь имел преимущество по скорости надо мной. Ну и потом все-таки смог меня уже опередить. И я уже понимал то, что надо делать рано или поздно пидстоп. Поскольку с передним поврежденным антикрылом я просто не мог продолжать гонку дальше. Точнее мог, но не так эффективно, как это было до этого. Собственно, потом у нас Леклер вышел с пидстопов и начинал уже свой прорыв через пилотон. Также у нас Ферстаппин еще сделал пидстоп, также сломав себе Вроде бы перейдите крыло. И он сразу же перешел на хард, чтобы доехать на до нем до конца. Почему-то вот у Леклера стратегия все равно была в топе стопа. Хотя можно было также перейти на хард и пытаться доехать на нем до конца. Ну ладно, Леклер выбрал второй софт. И на нем начал свое продвижение через пилотон. В принципе, продвижение у него было неплохим. Часто время он сделал еще один пистоп уже на медиум. И также уже был достаточно близок топ-десятке. Собственно, он уже прорывался через Ферстаппина и Албана, которые делали свой пидстоп и переходили на Харт. Но делали они это достаточно давно, поэтому Харт у них был достаточно подизношен. За счет чего Леклер без каких-либо проблем проходит Ферстаппина, пытался он тут же обойти Албана, но не хватило скорости и до поворота он не успел его обойти или как даже поравняться, хоть даже Албан и на косичном торможении заблокировал все передние покрышки. Но на следующем кругу, в принципе, без каких-либо проблем даже в конце этого, он смог его обойти и тем самым уже выйти там на какую-то позицию в топ-десятке. На этом Леклер, конечно же, не остановился и погнался дальше. Следующие его жертвы стали Стролл и Гасли, которые между собой при этом боролись. Стролл спокойно вошел, Гасли и тем самым воспользовался еще и Леклер, который тут же атаковал Гасли на следующий прямой за счет ДРСа. Ну а Стролл потихоньку пытался отъехать от них, чтобы также... Не быть жертвой Леклера и не потерять свою позицию, которую он приобрел у Гасли. Но, забегая чуть вперед, естественно, у него это не выйдет, поскольку шины все-таки у моего напарника были более свежие, чем у Строла, и за счет этого Леклер выходит на еще одну строчку выше. Ну и, в принципе, после этого он еще догнал один из болидов Хас, который шел на четвертом месте и вышел тем самым на четвертую позицию. Что же до меня, после своего пидстопа я выхожу прямо перед Гасли, что по сути хорошо для меня, и потихоньку отправляюсь в погоню за Пересом и Феттелем. Также стоит отметить то, что на пистопе я потерял больше времени, нежели Феттель и Перес, поскольку я менял еще передние антикрылла, соответственно у них было еще преимущество мной где-то в 5-6 секунд. Но я считал то, что за счет того, что у меня будет медиум, я в принципе смогу их нагнать, поскольку у моих оппонентов будет стоять хард. В принципе так оно и вышло, через какое-то время я догнал Переса и Фетеля, между собой они потихоньку боролись, менялись позициями, что по сути их замедляло еще. К 24 кругу я все-таки их догнал, Перес опять же проводит свою атаку на Фетеля, бок о бок начинают они ехать, за счет этого они хуже выходят из второго поворота и я к ним приближаюсь уже прям вплотную. Прохожу тут же Фетеля и пытаюсь тут же обойти еще Переса до поворота, но к сожалению не успеваю чутка. И перес остается на первом месте до конца этого круга где я собственно его и обошел на счет дрс без каких либо проблем вышел на первую позицию и теперь самое главное было просто отъехать от этой пары и оставить их вдвоем чтобы они боролись за эту вторую позицию поскольку у меня был медиум я это без проблем смог реализовать и к концу гонки у меня уже был неплохой от них отрыв там в 3-4 секунды от Феттеля. также во время гонки у нас еще успел сойти хамильтон из то проблем с ДВС, опять же, хотя вроде брал только что штрафы на этом этапе, но опять же, почему-то сошел, почему-то решили не менять какой-то из элементов. На момент финиша я не знал то, что Леклер уже к этому моменту прорвался на четвертую позицию, и я надеялся то, что он прорвется там не выше не 8 нибудь места, и я смогу уже досрочно стать, так сказать, вице чемпионом заняв второе место в личном зачете. Но, к сожалению, по итогам гонке, да, я думал, что он финишировал. На четвертом месте и в Абу Даби у нас будет борьба и причем да у меня будет большой разрыв по отношению к Леклеру где-то в 19 очков и меня надо будет финишировать даже с седьмым хватит чтобы стать вторым в личном зачете даже если Леклер выиграет и сделает еще при этом лучший круг. Но посмотрим как у нас развернутся события в Абу Даби. Не будем забегать искать вперед, так как события Формулы-1 могут резко измениться. Что же, подиум у нас, я на первом месте, второй у нас Себастьян Феттель и третий Чака Перес. Фрусидия зарабатывает уже второй подиум подряд, если мне не изменяет память. Также Феттель неплохо финишировал на втором месте для Феррари, поскольку Феррари уже, я не помню, когда последний раз, в принципе, у нас в сезоне приезжала в подиум. Даже, скорее всего, там где-то еще в Италии может быть при... Нет. В Италии точно нет. Ну, короче, где-то в середине сезона, последний раз Феррари была на подиуме. И вот, наконец-то, в Мексике все-таки также они смогли подняться на эту ступень. Как я сказал, Люклер у нас приехал в четвертом, он неплохо так прорвался обратно. Конечно же, не на подиум. Но на четвертую позицию после той аварии, после раннего пидстопа и смена трассы в два пидстопа, он смог вернуться в гонку. В отличие от Вальтри Реботтеса, который сумел только прорваться на десятую строчку. После того, как я развернул Леклера, у нас было куча, естественно, контактов. Где-то с поломными антикрыльями, где-то просто небольшой контакт. Но при этом все-таки были выписаны предупреждения, но слава богу, без штрафов. Ну и да, я там немного, опять же, насрезал под конец. По соперничеству с Леклером я его потихоньку выравниваю, но до конца сезона я не смогу его завершить. Так что наше соперничество решится на первом этапе второго сезона. Ну или может быть, в, прям, в крайнем случае, в Бахрейне. Ситуация с Хэмилтоном я его все-таки смог выиграть, без каких-либо проблем. Хотя странно, что у него пишется то, что гонка завершена, хотя по идее он все-таки сошел. Что довольно интересно, почему-то игра иногда в соперничестве так вот засчитывает по-глупому. Ну и что же, мы выбираем последние модификации, которые привезут нас на следующий этап. У нас также придет модификация на мощность, и я решаю, почему бы не сделать болит более износоустойчивым. Конечно, была идея взять еще модификацию в шасси, но не факт, чтобы она к нам приехала, ну и плюс, эта модификация была бы чисто на один этап. Ну а так лучше сделаю бой хотя бы из нас устойчивым в будущем, чтобы он меньше ломался. Ну и у нас было больше борьбы в будущем сезоне. На этом, ребят, все, с вами был Бархамер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи вам.